Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и в этих видео я отвечаю на ваши вопросы о самых интересных аспектах грамматики и лексики русского языка. Это видео возможно благодаря моему клубу «Русская дача», потому что так много позитивных и мотивированных людей, каждый. Пять дней получают мои видео и подкасты. Благодаря им а вы можете смотреть эти видео и читать блог. Сегодня у нас еще один вопрос от Лор. Спасибо Лор. Это какая разница между словами слева, справа и налево и направо? Слева, справа, налево, направо. И я хочу еще. Добавить, то есть плюс сделать, это слова впереди, сзади и вперед, назад. Значит, слева, справа, впереди, сзади и налево, направо, вперед, назад. Как я, какая разница между этими словами? Может быть, вы знаете, подумайте, подумайте. Как вы знаете, дорогие друзья, в русском языке очень важна идея движения. Движение ⁇ это когда мы идем или не идем. И эти две группы слов, они работают по этому принципу. Когда у нас нет движения, нет движения, мы не идем, это слева, справа, впереди и сзади. Например, у меня слева растение, и справа у меня шкаф. Слева стоит растение, справа стоит шкаф. Впереди у меня моя камера, и сзади у меня стоит шкаф, сзади у меня стоят полки. Это справа сейчас... ну, слева, справа. Впереди и сзади. Впереди или спереди? Спереди, впереди, сзади. Но когда у нас есть момент, идея движения, то есть я иду или я что-то делаю с этим, то работают другие слова. Налево, направо, вперед, назад. Налево, направо, вперед, назад. Например, мы можем сказать, посмотрите налево. Посмотрите. Есть идея движения. Это только наши глаза, но идея есть. Посмотрите налево, посмотрите направо. Или э, мы шли прямо и потом пошли налево. Пошли, движение. Э, я бежала прямо и потом пошла направо. Если, например, у меня моя камера, и я хочу ее двигать, я могу ее подвинуть вперед, вот, чуть-чуть подвинуть вперед, и потом подвинуть опять назад. Вперед, назад. Я двигаю вперед, двигаю назад. И интересный момент. Как интересно. Например, вы вместе с подругой гуляете, и вдруг подруга вам кричит, например, «Назад! Назад! Назад!». И если она говорит «назад», вы понимаете, что я понимаю, что я должна идти назад, я должна что-то сделать, я должна назад. Но если подруга кричит сзади, Сзади! Сзади!» – это значит «что-то», там есть сзади. Я сама не должна туда идти, я должна посмотреть, да? что там. Если она кричит назад, назад, моя реакция это так. Если она кричит сзади, сзади, моя реакция так. Или если, например, у нас какой-то конкурс или спортивное соревнование, то есть спортивный конкурс, обычно мы будем говорить спортсменам вперед вперед то есть иди вперед ты должен ты должна движение вперед вперед вперед вперед мы не говорим впереди впереди это значит там что то есть и они должны посмотреть что вперед я надеюсь что вы поняли когда мы говорим справа слева впереди сзади или спереди впереди спереди Значит, что что-то там или мы где-то и мы не идем. Обычно это вещи, мебель, но тоже люди. И когда мы говорим направо, налево, вперед-назад, есть идея движения. А вперед к победе. То есть идите вперед. Посмотрите направо, посмотрите налево. такая нетрудная тема. Пишите, пожалуйста, ваши примеры. Если что-то будет неправильно, я исправлю, то есть подкорректирую. Спасибо, что смотрите мои видео, слушаете подкасты, читаете мой блог. До скорого! Пока-пока!